Добрый день, друзья мои. Сегодня 14 июля 2016 год. Я пошла дальше, следующий шаг по вопросам ТСЖ. Я сходила в управление городского хозяйства. Там мне объяснили, дали адреса, где у нас в городе образованы аналогичные организации – как они успешно работают, я иду за опытом туда. Завтра у нас будет собрание. Или совет дома, или непосредственное управление домом. Завтра в городе у нас будет собрание... Ой, наговорила. Завтра в доме у нас будет собрание по инициативе администрации города. Где будет вот этот вот, вопрос решен? Вчера вечером я созвонилась председателем ТСЖ, куда сейчас пойду. Он мне рассказывал, он назначил мне встречу. И я иду за тем, чтобы посоветоваться, поговорить, реально-нереально, как это все происходит, какие трудности нас будут ждать. Но у нас это кого? Прежде всего, меня. И вечером что-то меня взял немножечко мандраж. Вот страшно, но боюсь. Страшно, но надо.